Смерть постигнет многих на пути к источнику вечной молодости. Мы могли бы возглавить экспедицию. Вы ведь Джек Воробей? Вообще-то капитан Джек Воробей. Тут ходят слухи. Чак воробей в Лондоне и одержим поисками источника молодости. Не дури, Джеки, источник станет тебя испытывать. <с screen> <Распорка> не, не, не, не, не. А без этого <с Straight> что, никак? Керемены, наградой будет источник! Грусовочные воды, вот наш курс! Если я не доберусь до источника, не доберешься и ты. Yeah! Закончил? Пожалуйста. Пица до конца. Знаете это чувство? Стоишь на кой обрыва и тянет прыгнуть вниз. У меня его нет. ибо я отказываюсь это повторять!